Ой, Наденька, ты у тебя так выросла, такая большая, уже скоро замуж пора будет. Она у меня замуж не хочет, представляешь? Даже парни нет у нее. Да, вот такое горе у нас. А как же так? А внуков как рожать будешь? Я не хочу детей. Батюшки, детей не хочет. Дети в жизни главное, особенно для девушки. Вот увидишь, пока матерью не станешь, никогда не узнаешь, что такое быть настоящей женщиной. Моей дочурке уже пять в этом году будет. Ой, такая красавица, вся в маму. Мам, ты опять Майнкрафт удалилась с телефона. Я там такой дом построила. Ой, какая же уже ты у нас взрослая, уже дома строишь да? строителем будешь да нет я буду снимать видео лайк Ой, Наденька, а ты чем занимаешься? На кого поступать собираешься вообще? Я пока не решила. Она у меня ничего не хочет. Ничем не интересуется. Уже о будущем думать пора. А она все за компьютером сидит. Сейчас так много возможностей у молодежи. А вот в наше время вообще всего один сельский институт был. И ничего, учились. Без корочки не берут никуда. Высшее образование получать надо обязательно. А у вас есть высшее образование? Ты невоспитанная, почему взрослая? Взрослым хамишь, вот вырастешь, потом будешь выступать. Ой, да хватит орать уже, дайте лучше телевизор посмотрим. -Георгий. Вот, смотрите, до да чего страну довели, разворовали, все почувствую, пенсии маленькие, жить невозможно. Согласна, поэтому я хочу уехать из России. Уехать? Ты что, не патриот? Ты родину свою не любишь. Вот вы уедете, а кто страну с колен поднимать будет? А нас ты что, бросишь? То матери стакан воды подаст старости. Фу, каянный! Ну шо ты докопался до да внучки старый? Мы в свое время тоже такие были. Ничего, вырастет и мозгов наберется. Она сейчас маленькая, ничего не понимает. Это все их интернет. Вот я недавно по телевизору смотрела, что они сейчас все от этих телефонов тупеют. У меня знакомая учительница есть, она знает, что дети от этих игр с крыш прыгают. <звы> дети прыгают от проблем в семье и школе, а не от игр. Ну да, ну да. Вот я удалила танки с компьютера мужа, он мне фингал поставил на глазах у ребенка, а ты говоришь, что не игры виноваты. Да, на родительском собрании слышала. Уже удалила все игры у Наденьки на компьютере. И Омонгас удалили? Скачай Омонгас на компьютер, хочу играть. Иди-иди, покажи компьютер ребенку. Нет, мам, она его сломает. Не сломает она его, она у меня воспитанная, в отличие от некоторых. Хорошая девочка растет, и в отличие от некоторых, уже в садике даже жених есть. Звучит как тост. <клышь> Смотрите, сидит в своем телефоне и игнорирует взрослых. Нету с нами посидеть, поговорить с родственниками. А ты, невоспитанный, играешь в игрульки. Ничего в жизни не хочешь. Как ты будешь на ноги вставать? Не умеешь ничего. Кто из тебя вырастет? Послушайте, дамочка, я вправе сама решать, что делать со своей жизнью. И я не буду выслушивать никому ненужное мнение женщины, которая в девятом классе вышла замуж по залету и работает уборщицей в сельской школе. Размазала просто как говно по унитазу.